Стой, стой тут. Это тепловоз, кустах, лежит. Да, да, он утрубует, он видишь. Да. Уем заехал, блядь. Надо сваливать отсюда, слышишь, блядь?